Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша и со мной сегодня Крафаген. Всем привет! И сегодня мы вместе поиграем, куда ты уже ускакал. И сегодня мы вместе поиграем в Murder Mystery. Ну что, ребята, поехали! <музыка> Там, кто я, ты помась? Я, я, я мирный, я я мирный, я, я тоже и нас, а ты говоришь что будто ты убийца. Но мне есть уже предположение, кто это? Кто же? Это чувак с башкой какой-то золотой, я за ним прослежу. Ой, кого-то уже кик... ой, кого... О, блин. Так. Мне кажется, или я реально угадал? Или или это просто я какой-то параноика Мне кажется, то что любой человек, у которого будет какой-то э, хай пиксельская какая-то хай-пиксельская голова, это сразу мердер. Всегда я, хотел, я, я Я хотела сейчас спросить, ты детектив или нет, но его сейчас а, убили, поэтому. Я иносент. А, я тоже, ну я тут золото Тут чувак да, на картах я, ходит. Да, вообще, там... О! А кто маньяк-то? чё так легко? А! Маньяк был. Я его не вижу. Неаккуратный, неаккуратный. А, это вот это что-ли? Так. Вторая карта. Аквариум. О, тут будут uh, упоротые рыбки. Рыбки Фуго. <laughs> вот они тут. Можно селфи сделать, потом в Инстаграм выложить. <laughs> Ну тут, по-моему, две плавают, да, мне очень интересно. ЙО ДЕТЕКТИВ! Ну блин, мне ничего не попалось, мне мирный житель. Ладно. Но я за детектива так себе играю. Ну если что, я тебе скажу, скажу, кто мне там. Хорошо. Я тоже буду на тебя работать детектив. Это который такой, ага, это тварь детектив, я знаю, кто детектив, надо его первым грохнуть. А ты где? Я наверху. За мной бежит какой-то... Я чуть не смочукался. Какой-то чувак в скафандре. Тут кого-то уже убили. Космонавты? Нет. Эти атомные. Ну, которые на этом на заводе работают. Что? Я не знаю, как это описать еще. ой Ты ой, ой, да кого ой, ж так да. пока ё -мо да, ⁇ Да я вот здесь вот хожу, тут что-то всех прям режут. Я знаю, кто Мердер. Кто? Чувак в синем. В синим? Угу. Ой. О! В смысле? Защит. А, он сдох, он сам умер. Я его пострелить хотел. А он вон там. На дне. Прям как мы, слушай, на Ютубе. Да, тут много рыбок, может там фотографироваться да. Я так понимаю, это новый локальный мем Я мирный, мирный, ты? Тоже мирный житель Тогда давай бегать вместе, чтоб нас вместе кокнули <связь> Давай! План да. на 2021, ребят, записывай Так, так, номер один О! А это не просто какой-то чувак. Кого убила Прям рядом. Да че он так всех убивает? Я, кажется, пришел туда, куда не нужно было. Читер какой-то, прям. А -а -а -а -а -а. Ну, значит, Мне ну не нравится. я -то если, тут. Ры... если что на рынке, ты это. На рынке? Если что приходи по торгу. Ой, ой, ой. Какой Что-то Бэтмен... какой-то подозрительный бегает. Так. Только ты а, это осторожнее бэтмен, смотри. Бэтмен. Я уезжаю нафиг. Я уехал. Там был Бэтмен и, кажется, это он. Я, я не разглядел, что у него. Ё-моё, а я-то его вижу. Я за тобой побежал, типа, давай встретимся, круто будет. Я короче. К вот тебе... он, я вот тебе вижу, вот он я качусь да. тут. Я к тебе, потому что мне стрёмно. Безопасность. Кей. Ой. Что? О! черномазы черномазый, чувак. Меня тоже убили. Я, кстати, неподалеку умер. побежал на эту станцию, Встретить тебя. И тут вот так вот. Безопасность. Взяли и убили. Давай. Dark Fall. Продолжаем рубрику английского. так я а то мне много кто писал, вот, половину видоса просто на английском, учил английский с Сашей, это вроде хор-карта была. Да ты там вообще за англичанил. Ага, дошпарил. Блин, я мирный, что это такое? О, у меня все золото украли. Что ты? Давай стреляй. Что ты? Что ты такое? Такая прицелилась на меня. Я, кстати, уже знаю, кто детектив. Короче, какая-то деваха. С башкой блондинки. Ага. Очень понятно. Я знаю, кто мердер! Ё-моё! Чувак, какой-то... Короче, в черной футболке. Сейчас скажу по нику, кто это. Я не знаю по нику, кто А, это Джак Брон делами на бегает этот Джек Брон. А я у меня нет ни одного золота. У меня четыре. Он там всех как ниндзя Да я там с резни только что убежал. О, привет. Да. Пошли в Пошли заколотим. Пошли, пошли обратно, пошли обратно. Ой, блин, я будто задыхаюсь. Где он там? Ты только осторожнее он меч кидать, может, я, короче, это страхую. А где лук-то валяется? А, наверное, подобрали уже. Сейчас я... Да, подобрали, наверное. Ну хорошо. Так, а... Прекрасно. Где этот убийца-то? Ой, я не знаю. Что? Ой, я бегу оттуда. Ты где? Я, я здесь. Я на центре. Так, я на центре. Тут нет никакого лука. Я убегаю от этого мартера. Так, у меня появляется лук. И. Ну, я его как бы. Я его как бы. Так, он у нас. тут. Оп! Я его не он меня зарезал. Я это видел. Йо. Все, он там сейчас еще. Ладно, перезаходи. Это можешь конечно, есть шанс. В смысле, уже убили его, что ли? Стоять, там еще один мирный житель. Ты сейчас следи за мной, хорошо? О, маньяка убили. Ужели. Нифига, он шпарил. Чё, был Всех повалили. Да он еще такой момент прям выждал, что прям все здесь были. Что происходит? Тыкву снег. Соединение потеряно. Что? Ну, я думаю, это намек на то, что как бы надо заканчивать это видео. Вот, если вам понравилась эта коллаборация, то пишите в комментариях, хотите ли вы еще одно видео с этим замечательным человеком. Я здесь, я здесь, да. Вот. Ну, как бы с вами был Саша Ари. Со мной сегодня был Карфаген. Всем удачи и всем пока.